Поздравляю вас с пятым советом семей. Пятого декабря. Пятого декабря. Уже. Прежде чем приступить к этой важной сегодняшней работе, она очень важна, вы потом поймете всю ценность и важность того, что мы будем делать. Я предлагаю настроиться, расслабиться, не выйти из состояния суеты, в котором, может быть, вы находитесь, с утра и э, объединяемся. Есть такое замечательное выражение: объединяемся в едином сакральном сердце. То есть сакральное сердце на планетарном уровне это практически объединяет все сердца сердца всех людей. Вот такое вот э, сакральное сердце, то есть духовное сердце, которое объединяет всех. Так вот объединяемся в едином сакральном сердце со всеми сердцами всех людей. Приглашаем в нашу работу все свои аспекты, высшие аспекты в других планах. Приглашаем наших друзей других планов, их много. Все ратуют за то, чтобы Россия состоялась и жила счастливо. Вот всех тех, кто, кому дорого Россия, мир, планета, то, что мы... Не можем строить коммунизм в отдельно взятой стране, мы связаны со всем миром. И к тому же наши единомышленники и соотечественники находятся в разных странах. Мы вот выражаем такое намерение работать сегодня вместе. Почему я так глубоко настроил? Потому что работа очень глубокая. Да, много приветствий. Здравствуйте, дорогие. Мы вместе сила. Да, действительно, сила любви. Всех приветствуем еще раз. Друзья, многие испытывают безысходность от того, что происходит в стране, в мире, и не видят перспектив. Да, ситуация довольно трудная, непростая. Но не страшна ситуация, а важно, как ты из нее выходишь. И вот мы с вами нашли такой путь, нашли выход, нашли способ проявить свои э, замечательные внутренние наши э, ресурсы. Ресурсы осознанности, любви, ресурсы человека космического, божественного. И вот этими ресурсами мы с вами будем пользоваться. Действительно... Сейчас, пожалуй, это единственное то, что может помочь миру и России выйти из этой ситуации положительно. Других нет ресурсов. Потому что все остальное это у власти, это деньги, власть, СМИ и прочее, прочее, прочее. А у нас другая энергия, другие возможности, другие ресурсы. Вот мы их и будем... Но э, мы с вами прошли вот четыре предыдущих э, пара, э, совета семей, и мы с вами многое уже заложили. Мы заложили фундамент, фундамент вот такого общения, такого взаимодействия с миром. Мы настроились уже на э, советы семей, мы внесли в эту Практику много интересного, нового, опыт современный. Мы с вами уже в какой-то степени профессионалы этой деятельности. Знаете, для того, чтобы вы более поверили в, в то, что мы делаем, я вам дам информацию, которую буквально получил сегодня по поводу наших советов семьи. Например, Первый совет семей, который был, вот первый совет семей, это когда он был, в октябре, в октябре, октября, да. да, в октябре, там участвовало, его просмотрело более 20 тысяч человек. И вот это все в совокупе, те, кто просматривал, они частично внесли или полностью внесли свои энергии. Они как-то об этом помыслили, даже если они не приняли участие в работе Совета и сами не провели Совет, все равно их интересы, их участие, их лайки и сердечки, они, в общем-то, сыграли. свою И все это в совокупе, вот дали такую информацию, это равносильно тому, что как будто участвовало в этом Совете Семей где-то 4,5 миллиона человек. Вот такая мощь у Совета Семей. Вот все, что я говорил ранее, что когда объединяются мужчины и женщины, и в семьях, и не только, то получается огромная мощь. Так вот, 4,5 миллиона человек, вот такая совокупность всех наших усилий, всех тех, кто просмотрел этот Совет Семей, поучаствовал в нем, вот такая получилась энергия. Второй совет, я сейчас так на память. Второй с совет был около пяти миллионов. Третий тоже около пяти миллионов. Четвертый уже пять с половиной миллионов человек. То есть вот это, если соизмерять мощность одного человека и вот такая коллективное действие. Вот эта энергия как будто участвовала пять с половиной миллионов. Человек. Вот представьте. Какие мощные посылы мы заложили в ментальное пространство планеты. И они, конечно, будут реализованы. То, что даже посыл одного человека действует на мир. Как говорится, от взмаха крыла меняется Вселенная. А уж тем более такого количества. Да, ну мы будем уже приступать непосредственно к совету семьи сегодняшнего, к тому новому, к развитию вот этой нашей темы. Я напоминаю, что те, кто не слушал, не смотрел Советы Семьи, могут это сделать на канале YouTube Анатолия Некрасова, и тем самым внести свою лепту построения, фундамент построения счастливой жизни. И действительно, вот кто помнит портал сотворения мечты, портал исполнения мечты, проект такой и кто в жизни просто наблюдает за тем как он реализует какие-то вещи особенно на примере своих детей что мы выбираем определенную реальность да определенное развитие событий когда мы мечтаем и мы направляем свое внимание свою энергию свою любовь радость от привкушения вот совершения этого события именно в этот вариант реальности а что сейчас делают, вот зная, что творит, человек творец реальности, да, что делают, условно говоря, те, кто за другую реальность? Они искусственно направляют наше внимание с помощью страха, манипуляций на другой вариант развития событий, вот в том числе и СМИ, публикуя а, такие прогнозы с такими заголовками, от, отчетами о а, будущем, да, предсказания, как будет развиваться ситуация. Они вот эту нашу энергию мечты, да, с помощью страха направляют вот именно на такой вариант развития событий. И мы, получается, отвлекаемся от того, что мы действительно хотим в своей жизни и погружаемся вот именно в реальность и а сами вот как кирпичиками выкладываем с помощью страха и вот веры в в предсказания нет. да в, в то что они нам предлагают но на самом деле нет этой реальности она очень субъективно, то о чем говорят это все вот вилами по воде писано и только вот мы человек как творец он имеет право каждый человек распоряжаться своей жизнью. И вот наши посылы сегодняшние, это вот те золотые кирпичики нашего будущего, того, которого мы действительно хотим. Без борьбы, именно с помощью энергии любви. Вот сейчас шла планетарная работа, там верно сказали, что как только мы занимаем одну из позиций там за или против, все, мы уже отвлекаемся от построения своей счастливой реальности. Мы подпитываем ту, которую нам навязывают. Поэтому давайте сейчас вот именно будем провозглашать, манифестировать то, что мы хотим, в, как свободные люди-творцы. Проведя первые четыре совета, мы с вами выстроили, выстроили наше взаимодействие научились пользоваться этим инструментом совета семьи, и мы подняли достоинство. Вы посмотрите предыдущие советы, мы, мы готовились к тому, чтобы вот сегодня выйти на эту ступень творения. В чем сила тех, кто сейчас действует по программе уменьшения населения планеты? В организованности четком плане, в четкой организованности. Они, они имеют план, и они идут в этом направлении, и все ресурсы подтягивают на то, чтобы и нас включить в то, чтобы мы формировали его, как Диана говорит, тоже помогали им формировать это. Мы сейчас, как правильно говорят, я предлагаю сегодня, сегодня пойти другим путем. Мы готовы уже к этому, мы подняли свое достоинство, мы укрепились, мы соединились и вот сейчас объединились со всеми сердцами людей и мы с вами начнем с сегодняшнего дня формировать нашу реальность, реальность позитивную, позитивного, эволю, позитивной эволюции, не негативной, а позитивной эволюции и этим самым мы не будем подпитывать никого. Этим самым мы, наоборот, будем вкладывать энергию в это позитивное будущее и настоящее. И вот поэтому мы сегодня, сегодня очень важный день, потому что мы подготовились, а теперь мы можем уже действовать именно так. Мы запускаем программу позитивной, позитивной эволюции нашей планеты, России и нашей планеты. Так теперь наши посылы будут именно на эту тему. Вот это часть понятно, как там Да, вот здесь был такой комментарий, что после первого эфира провозгласили счастливую жизнь, и вокруг начали появляться какие-то раздражители. Это все правильно, потому что вы повышаете вибрацию, как человек-творец, провозглашая счастье своей жизни, а окружение остается еще прежним. И вы, как вот такая золотая пульсирующая сфера, такими ниточками, вот мне сейчас такой образ просто показывает ваше высшее я ответ на ваш вопрос, получается, повышаете вибрации всего вашего окружения. А ему комфортно же было в том состоянии, Любое, любая перемена ⁇ это для него дискомфорт. Ну, в дальнейшем, да, как на уровне даже смерти страх такой возникает, поэтому оно начинает сопротивляться и проверять вас тем самым на решимость в сотворении вашей счастливой жизни и тех, кто вас окружает, поэтому все процесс идет и не пугайтесь этого. Все хорошо. Во-первых, я предлагаю сегодня убрать основание, на котором стоит программа золотого миллиарда или программа уменьшения количества населения. Что это опасно для земли, для ресурсов, ресурсов не хватит и так далее, и так далее. Это чистая ложь. Это чистая ложь, для чего я потом скажу. Почему? На самом деле, вот информация и ученые подтверждают это. Те ученые, которые позитивно смотрят на развитие событий, они работают вот по указке соответствующих сил, они говорят, что Земля на Земле может достаточно гармонично жить до 30 миллиардов человек. То есть вот это ресурсы Земли, которые вполне могут э, быть э, достаточными быть для такого количества, до 30 миллиардов человек. Э, это один момент. Второй момент. И я, например, этому много нашел подтверждений. Возьмите Японию. Посмотрите, на какой, на какой крошечной территории располагается довольно мощная, одна из мощнейших, входящая в десятку мощнейших стран мира, страна. Крошечная территория. Дальше, такой факт. Вот в Москве на сегодняшний день проживает, ну, где-то, допустим, 10 миллионов человек. Так вот, посчитали, что если каждому москвичу дать по одному гектару земли, то все москвичи разместятся только на территории маленькой Кировской области. Понимаете? По гектару земли. <свят> вот такие факты. Дальше. Посмотрите. Арабс... Огненные Арабские Эмираты. Они пустыню превращают в прекрасное пространство жизни. Пустыня начинает оживать. Это тоже ресурс. А на земле достаточно большое количество пустынь. То есть это тоже небросовая территория. Ресурсов там много. Мало того, ученые, некоторые ученые, они вот, кстати, их стараются не публиковать, но они говорят о том, что нефть ⁇ это возобновляемый источник. энергии. Они доказывают, что нефть, не только мы используем ту нефть, которая далеко, глубоко там в истории была сотворена. Нет. Она постоянно, постоянно рождается. Ну и так далее. А все эти страшилки с энергообеспечением, они служат именно для того, чтобы люди боялись и пошли на эту программу. Потому что многие даже вот из обычных людей, да, людей слишком много, ресурсов мало, планета погибнет. Нет, друзья мои, это ложь. А теперь скажу, для чего Дело в том, что уже... К концу 19 века, к началу 20 века, правящие силы, они увидели, что людей становится все больше и больше. И управлять ими становится все тяжелее и тяжелее. Чем больше людей, тем больше личности, тем больше возможностей у всех и управлять таким, таким количеством людей трудно. Поэтому решили уменьшать количество населения. Это и первая мировая, и пошли, пошли, пошли, пошли процессы уменьшения количества а, населения. Так вот, это, это ложь, что ресурсов нет. Чтобы вы это осознали и, на, и мы делаем такой а, такой посыл. На Земле достаточно ресурсов для проживания более 30 миллиардов населения. Вот этот посыл мы закладываем, вот эту мысль вот нашим коллективом, которым мы сейчас с вами объединились в Сакральном сердце, мы закладываем на, на ментальном уровне планеты. Чтобы эта тема, тема нехватки ресурсов, постепенно стерлась из сознания людей, ушла из СМИ и так далее. Что это ложь. Ну а дальше, друзья, мы с вами. Мы с вами будем предлагать ту программу, которая позволит нам создать ту реальность, позитивную реальность, которую мы хотим с вами иметь. Вот мы сегодня зачитаем вам вот 10 пунктов этой программы. Это не значит, что это константа. Вы можете... Творчески подойти к каждому пункту и вообще добавить свои пункты. Но это как основа, как раньше было. Возьмем за основу, так вот это возьмем за основу. И эти пункты мы разместим в нашем телеграм-канале. Как он называется? Гармоничное развитие личности. Гармоничное развитие личности. Телеграм-канал. На него мы... по ссылочке в топ -линк, вот здесь в профиле, можно подписаться, и там будет в текстовом виде. Да, вы там, там это будет в текстовом виде. Но вы также можете, у вас будет в записи это все, вы можете просмотреть. И сами уже отталкиваясь от этих пунктов, вы можете их использовать в своих советах семьи, свои, решая свои э, задачи. Дело в том, что вот этот пункт, он общий, глобальный. А вы можете конкретно в своей жизни, конкретно утверждать детали этого пункта. Суть этого пункта. Идею этого пункта. Ну вот, например, первый да. пункт. Жизнь человека – наивысшая ценность на земле. Простые слова. Но мы это должны уложить в своем сознании, четко это понимая. Ночью вас разбуди, вы все должны знать. Да, ценность человека – это высшая ценность на земле. Высшая ценность на Земле. И постепенно в ментальном пространстве, вот сегодня, я думаю, у нас будет звучание более э, пяти, даже более, по моему ощущению, где-то миллионов семь, мы сегодня прозвучим, мы заложим вот это в ментальное пространство планеты. <coughs> это продолжая на этот пункт. На первом месте, на первом месте в мире стоит человек. его счастливая жизнь так, и, и его развитие. То есть мы таким образом закладываем вот этот первый пункт расшифрованный То есть его счастье человека, его развитие на первом месте стоят. Государство. Не государство. Не, да, не государство. Никакие общественные институты. Никто не имеет права влиять на жизнь человека без учета его ценности. Без, не, наруш, не, не имеет права нарушать его свободу, иметь вот эту ценность. Человек пришел на землю именно для этого. Быть самым ценным и решать задачи своего развития, своей, жить счастливо. Второй пункт. Человек творец и реализует на Земле свое основное предназначение. Жить счастливо на этой планете. И творить счастливую жизнь. Вот мы сейчас проводим марафон по предназначению И еще раз утверждаем, что первое предназначение каждого, каждого человека на Земле – жить счастливо на этой планете и творить счастье на ней. Это вот так вот, это мы еще и здесь с помощью совета утвер... семей утверждаем. Третье. Каждый человек ценен своей уникальностью и важен для цивилизации независимо, независимо ни от каких условий, ни от национальности, нет вероисповедания. Нет каких условий. Он просто важен, он уникален, и он важен каждый человек, каждый человек. И поэтому уничтожение каждого человека ⁇ это уничтожение уникальности. Это серьезнейший акт вандализма на Земле. Каждый человек, его ценность высока, и убрать из жизни одного даже человека ⁇ это нарушение вот этого важного посыл да, да дорогие чувствую. спасибо за ваши сердечки мы понимаем что значит вам откликаются эти посылы сердечки или плюсики очень приветствуются это посылы которые мы закладываем в программу развития позитивного позитивной эволюции то есть это Существует негативная программа, которая сейчас реализуется, а мы создаем позитивную программу развития. И в нее будем вкладывать силы. Не будем обращать на то, что а, вот, говорят, там, пишут и так далее. Таким образом, не, подпитыв... не будем подпитывать свои энергии, И чем больше людей будет вкладывать вот в этот в позитивный эволюционный процесс, тем больше будет это развиваться, а то будет чахнуть. И чем меньше мы будем подпитывать, смотрите эти ролики, прочее, тамахать, охать и так далее, мы тем э, быстрее все это затухнет. Да, но если встречаетесь с такой информацией, вот как в своей планетарной работе был совет, что действительно отправьте любовь и тем, кто распространяет эту информацию, и тем, кто а, вот, творит эту реальность, и тем, по чьей указке эта реальность творится, и тем, кто за, и тем, кто против. Всем отправляйте энергии любви и переключайтесь на манифестирование того, что именно вы хотите в вашей жизни. Итак, следующий. Сейчас, да. а, как раз вот этот момент... Мы же проходили, вот, посмотрите, один из наших советов семьи, где мы как раз этот процесс и запустили, выразили любовь и проявили любовь ко всем силам, которые участвуют в этом процессе. И как со стороны одной стороны, так и с другой стороны. Есть у нас специально даже совет семей на эту тему. То есть мы подготовились уже к этому. По праву человека... Каждому дана возможность жить на земле в достатке. Все ресурсы земли принадлежат всем людям. Откликается вам такой посыл, дорогие? Очень важный посыл. Очень важный посыл. Во многих странах он уже реализуется. Во многих странах. Вот, В частности, Норвегия, Арабские, ну, Эмираты. Арабские Эмираты и так далее. Но арабский мир там сложнее немножко, но все равно тоже есть. А вот в Норвегии это очень яркий пример того, как реализуется этот замечательный посыл. Следующее. Государство и другие формы общественных институтов создаются для того, чтобы обеспечить достойные условия счастливой жизни человека, его гармоничного образования и развития, полноценной реализации и защиты прав и свобод, и обеспечивают дружбу между народами, государствами и цивилизациями. То есть роль государства четко определена вот этим пунктом, не более. То есть государство должно действительно содействовать развитию человека, созданию его счастливой жизни. Мы с любовью да. выбираем именно такую реальность, где да. такую роль идет да. государство. И обеспечивает дружбу между народами, отсюда и войны, все эти закрытые границы и так далее, и так далее. Восстанавливается свобода перемещения. То есть вот эта важность государства нужна для решения каких-то общих общенародных задач. Но не более того, ни в коем случае, не как сейчас, это государство стоит над человеком и по-своему решает его судьбу. Неважно, как сейчас. Мы как раз этим и занимаемся, что творим свою реальность здесь и сейчас новую. И чем больше мы поверим вот в эти пункты, чем больше мы вложим энергии, чем больше вы проведете советов семей, по каждому пункту или по по нескольким или по всем тем быстрее это будет реализовано от нас зависит наша энергия огромная тем более советов семей тем более э, семейных советов то есть если все это будет в одном направлении в этом направлении в создании позитивной реальности то она и реализуется да, следующий пункт. Люди, находящиеся в управлении государства, являются благородным примером для других. Они находятся в постоянном саморазвитии и помогают обществу развиваться культурно, духовно, материально и заботятся о повышении процветания общества. Тоже важный пункт. Скажите, где мы видим таких? Есть такие люди. Кто-то в, в тюрьмах сидит, кто-то просто еще не проявлен, кого-то по-другому отключили от общественной жизни. Но есть такие люди, и их много. Вы посмотрите вокруг, посмотрите в своем окружении. Много таких людей, которые готовы управлять вот так вот, по-другому. Именно проявляя благородное состояние в управлении обществом. Это возможно, это реально. Если мы будем в этом направлении... Думать об, о власти. Именно такой образ держать в голове, то такое и произойдет. Чем больше людей будет думать, тем быстрее это произойдет. Потому что как мы думаем, так мы и живем. Что в наших думах, то и реализуется в мире. Мир и жизнь это просто ксерос, который размножает то, что у нас в головах. И в коллективном смысле тоже, и это тоже проявляется. Поэтому чем больше людей будет вот так в этом принимать участие, тем больше и быстрее все реализуется. Делитесь этим все, этой информацией, помогайте другим людям осознать вот такой путь, такой путь выхода из этой критической ситуации. Не выживать, а творить свою реальность. Да, дорогие, и за нашими плечами стоят наши предыдущие поколения, наш род земной, физический и другой род, космический, духовный. Человек помнит о преемственности поколений, уважает, ценит предков и их достижения, заботится о сохранении и передаче в будущее истинной истории. Тоже важный пункт, чтобы не отрывать от корней, Сколько раз Россию отрывали от корней? Резали корни буквально... Да, на других странах это тоже нравится. История вообще, не случайно говорит, история непредсказуема. То, что все глубже-глубже, и открывая исторические пласты, мы видим, как много искажений было. Поэтому мы за то, чтобы корни были у каждого народа проявлены максимально глубоко, без искажений. И тогда... Это будет питание, вот, то, о чем в этом пункте написано, это питание от корней будет идти в сегодняшнюю жизнь, жизнь полноценно. Для человека Земля есть космический дом. Важно заботиться о его состоянии, экологии природы, сохранении и восстановлении ресурсов и не допускать разработку применений оружия и технологий, опасных для жизни человека, Земли и космоса. Здесь... Все сказано этими словами. Я думаю, каждый подпишется под таким пунктом. Это пункты стратегии развития нашего общества, нашей эволюции. Мы закладываем не только для России, мы закладываем для всего мира. Тем более, сейчас здесь присутствуют люди из разных стран. И очень много. Да, и я думаю, что вот те, кто сейчас слышит, участвует в Совете Семей, и вот как раз... Славные представители человечества, которое осознает свой масштаб и ответственность перед миром и идет путем постоянного развития. Система образования строится для гармоничного развития человека и развития в нем высоких человеческих качеств, любви к себе и к другим, гуманности, честности, человеколюбия, свободы, масштабности. Но вы сами понимаете, важность образования, важность воспитания, важность развития личности. Мы об этом постоянно говорим, и мы в этом процессе участвуем. Вот. И здесь, и в этом, плане, в этом плане есть примеры на Земле. В Финляндии, например, удивительно, создали удивительную систему образования. Поинтересуйтесь финской системой образования. Она есть в интернете, чем больше вы в нее, в нее вникнете, чем больше вы прочувствуете, насколько это интересно и соответствует именно всему тому, о чем мы сказали выше, всем этим пунктам, тем она больше пойдет э, по меру. Кстати, вот 7-8 декабря будет мировая конференция, общей мировая конференция по образованию и воспитанию детей. Я на ней выступаю. Она основное будет проходить в Алмате, но площадки есть в Москве и в других странах. И вот я на московской я лечу в Москву и в московской площадке буду выступать там тоже с вопросами воспитания и образования детей. Это все мы там будем говорить как раз вот и о финской системе. Вообще там собираются уникальные люди, которые будут запускать в мир. Вот такие вот мысли. такие. Поэтому этот пункт, вот мы сейчас его запустили, а он уже через несколько дней будет реализован этот пункт вот в этой конференции. Она еще более укрепит эту мысль и эти идеи. Видите, как все, все взаимосвязано. Да, и завершающий на сегодня, возможно, пункт: человечество осознает свою взаимосвязь с другими цивилизациями и со всем миром. Мы все одно Каждая цивилизация в своих действиях руководствуется принципами мирного сосуществования и развития с учетом ценностей всех видов жизни. Ну, это такой немножко как бы запредельный пункт, но он очень важен. Особенно сейчас, когда открываются миры, когда налаживаются контакты с другими планами. И мы вот этим пунктом мы закладываем, мы ставим как бы... Такой фильтр, через который приходит только к нам то, что готово нам помогать, готово быть в дружбе с нами, строить, строить на принципах, что мы одно и идем в одном направлении. То есть таким образом мы развиваем и космическую свою, космическую свою часть. Мы выходим за пределы Земли и говорим космосу. Мы открыты к сотрудничеству. Но вот в таком плане, когда это сотрудничество приносит всем радость, счастье, благосостояние. Да, благодарим, дорогие. Благодарим за сотворчество, за ваши комментарии. Полностью согласны. То, что вы пишете, все очень важно. И все это также сейчас заполняет ментальное поле нашей планеты и обязательно реализуется, даже не сомневаетесь в этом. Друзья, я благодарю вас за участие в этом Совете Семей, за то, что вы приложили к этому свое сердце, свое сознание, вы сотворили для себя очень важный момент, вы сделали шаг к своей масштабности. Поэтому ваши ресурсы значительно выросли после этого совета семьи. Гарантированно, потому что каждый такой шаг открывает новые ресурсы каждого участника. И вы в своей жизни уже можете использовать ресурсы еще, более, еще большие. И таким образом вы можете решать свои задачи. А советы семьи, вы знаете, не только вот эту глобальность, которую мы задаем. Они призваны решать ваши частные жизненные задачи, решать ну, с этой позиции, с большей высоты, с большей масштабности, мелкая задача будет решаться вообще легко, ваша частная задача будет решаться легко. Мелкая это относительно, то что для каждого человека своя задача это большая, но с высоты вот этой планетарной и даже космической все это будет решаться гораздо проще. Это проверено уже, поэтому не сомневайтесь, включайтесь. Работу работу советов семей, создавайте советы семьи. В семейных советах, всегда дома, общайтесь, если у вас есть хороший контакт в паре с детьми. Включайте все это, озвучивайте, включайтесь в наш чат, где вы можете задать вопросы. там У нас кураторы есть, которые будут помогать вам отвечать на вопросы и открывать какие-то... Ваши, ваши помогать вам открывать ваши ресурсы. Так что, друзья мои, давайте используем этот замечательный наш ресурс, ресурс любви, ресурс осознанности, ресурс единства. Мы можем действительно многое благодаря ему сотворить на земле. Давайте творить новую реальность, реальность позитивную. И тогда все будет именно так, как мы хотим. Благодарим. И сегодня вечером, 19 Москвы, мы ждем вас на продолжении марафона к предназначению. Да мы параллельно с этим идем ведем марафон предназначения, где, кстати, очень сильно перекликается то, что мы говорим. Потому что на этом марафоне мы рассматриваем главные три предназначения человека. Главные три каждого человека. Это независимо ни от чего. Независимо от возраста и так далее. Это от национальности, от места жизни, от деятельности, от образования. Ни от зависит. Это три главных предназначения человека. Это определенная миссия. Три миссии человека. И вот мы сегодня рассматриваем еще одно, одно такое предназначение. В 7 часов присоединяйтесь, в открытом доступе все это. И поучаствуйте, и еще более закрепите свое э, состояние, потому что вот, нам пишут отзывы э, те, кто прошел первые два дня э, марафона. Э, такое состояние в течение двух дней уже такое и удивительные со события, да, новые. и удивительные события происходят, потому что мы даем домашнее задание, которое и создает эту новую реальность, новую реальность в жизни. Давайте творим нашу позитивную эволюционную реальность в жизни. Благодарю вас. До новой встречи.